необходимо сделать так Итак, техника выполняется первое представьте будто в груди у вас чаша второе вытрите эту чашу представьте там йогать черный вытрите этот черный йогать губкой выбросьте из себя эту губку и третье представьте будто у вас чаша полна меда это создаст великолепные новые обалденные потрясающие невероятные психические состояния новую Реальность, новые чувства и новые отношения к близким. Выполняйте это часто. Это удивительная техника, которая называется условно замена Кани или, или замена прошлого и будущего, то есть сделать так, чтобы прошлое перестало мучить, а прошлым являются обиды, то кто что-то сказал и так далее, и запустить будущее, прекрасную новую, прекрасные новые ощущения, новую жизнь. Для вас технику создал. Андрей Андреевич, Дуйку, подпишитесь обязательно на мой канал в Ютубе, в ТикТок.